<сélve> Смотри, дядя, тебя фотографирует. Мама, а, привет, привет. Скажи, привет, привет, дядя. По машине, а? ну, привет, привет. что Следующая ответная. Следующая Ага, вот, давай. Все, тихо, отошли. отошли.